И вот с чем ты хочешь конкретно сейчас поработать? Uh -huh. Uh -huh. Как это бы звучало? Деньги пришли. Вот как ни странно, они пришли. Ну вот я теперь, грубо говоря, мне нужно а, углубиться вот в это, чтобы, э, чтобы они приходили именно в том объеме, которым мне нужно. Я... А не как зависит. зовут? Как зовут этот силуэт? Силуэт, представься, пожалуйста, как твое имя? Но имя не поменялось, он так его и зовут. Имя Мир, да? Угу. Мир. Ира. Это ты женщина или мужчина? Мужчина. Ты мужчина. Мужчина, Мир, сколько тебе лет? Скажи, пожалуйста, свой возраст. Тридцать. А ты живой или мертвый? Я живой ты живой а ты понимаешь что ты живешь в теле ашота другого мужчины нет ты не понимаешь угу. мира скажи пожалуйста а от чего ты умер в 1840 году на руси что произошло можешь даже показать нам что случилось а он в каком-то сражении участвовал и вот умер. И с тех пор вот ты искал себе тело, да, нашел Ашота, да, и думаешь, что ты живешь, да? Да. А да, Ашота ты еще был в каких-то других телах или просто ты поболтался и думал, что ты живешь? Нет, я, я где-то был еще. Ты был, может быть, в его родителях? Значит, в, в родственников, но не в родителях. Мир, а ты знаешь, а ты соскучился по своим любимым родственникам, по своим любимым друзьям, по своим любимым людям, по семье? Да. А ты хочешь, мы тебя сейчас к ним отправим? И ты будешь с ними вместе? И ты перестанешь здесь скитаться и жить чужой жизнь. У тебя будет своя свое тело. Да, да, хочу быть. Да, он говорит, ты его давно жду. Ты его давно ждешь. Угу. Мир готов с ним идти? Готов. Проверь, полководца, тоже серебряную струю. Пусти ему в, этот, в грудь. Сейчас мы с тетей поработаем. Как ее угу. зовут? как имя лиза лиза здравствуй лиза угу. лиза скажи пожалуйста что ты делаешь э, в жизни ашота ну, тетя лиза а ты понимаешь что ашот уже вырос и что ему совсем не пять лет что это совсем уже зрелый умный самостоятельный мужчина ты это понимаешь Да, но, но как бы я, говорит, понимаю, но ничего с этим делать не могу. Силась на него, и вот все, оставшееся, она может. А теперь, тетя, смотри, это этот ребенок, это ты, это твой внутренний ребенок, это тот ребенок, которому так не хватает ласки, заботы. Это то, что тебе не дали твои родители. И сейчас прими этого ребенка и пойми, что это ты, это твой внутренний ребенок. Это самое драгоценное, что у тебя есть. И этому ребенку нужна забота любовь, все то, что ты способна ему дать. Ей нравится этот ребенок. Она берет его? Да, Прекрасно. Да, но берет. ты знаешь, ведь в детдомах столько, например, детей, когда ты можешь приходить и помогать. Разве ты не хочешь помочь таким детям? Детский дом? Да, там очень много детей, которые нуждаются в твоей помощи. Ты можешь выбрать себе любого любимчика, приходить, общаться с ним. Дарить ему подарки, заботиться о нем. Маленького как раз, маленькие детки, которые так нуждаются в твоей помощи. А что то уже взрослый, он уже вырос. Вообще классная идея.